Здравствуйте, уважаемые подписчики! Вы на канале Стройгарант Анапа. С вами я, Александр Аникиенко. Сегодня мы находимся в поселке Цыбанабалка на пересечении улиц сельска и Ломакина и хотим сегодня сделать обзор такого прекрасного, большого, добротного дома, который составляет площадь 200 квадратных метров. Дом у нас полностью идет чистовой отделки с мебелью сауны гаражом в общем мы сейчас посмотрим вам очень все понравится если будут какие-то вопросы пишите ниже в комментариях хочу заострить внимание какой бы я обзор не сделал я думаю это всегда будет недостаточно потому что кто-то хочет более подробный для этого приезжайте сюда Звоните к нам в отдел продаж, мы расскажем. Но надо это увидеть вживую. Но давайте посмотрим все-таки обзор. Пойдемте. Здесь у нас получается тоже полностью все в преддомовой плитке 3D. Вот, заезд под машину. С той стороны тоже есть заезд. Участок составляет 8 соток. Гараж у нас имеет электропривод. Фундамент дома выполнен из монолитного бетона, шириной 400 миллиметров и высотой 700 миллиметров. Используется бетон марки М150. Устанавливаются каркасы колонн из арматуры 12 миллиметров с выпуском в цоколь. Цоколь армируется арматурой сечением 10 миллиметров с шагом 300 на 300. По всей длине цоколя сделаны региля из арматуры сечением 12 миллиметров связаны между собой хомутами через каждые 250 миллиметров. Стены выполнены из газоблока плотностью D500. Размер газоблоков, из которых выполнены стены по периметру дома 625 на 250 на 240 миллиметров. При монтаже кровли используются стропильные балки из досок 50 на 150 мм, рейка из досок 25 на 50 мм, обрешетка под металл из досок толщиной 25 на 100 мм. И все деревянные конструкции обрабатываются огни биозащиты. Покрытие кровли из металлочерепицы толщиной 0,45 мм. Давайте пройдем в дом. Отделка очень качественная. Обратите внимание сразу на эту прекрасную лестницу, которая выполнена из бука. Самая надежная, качественная порода древесины. Лестницы все полностью закрыты. На второй этаж мы пройдем чуть позже. Давайте посмотрим первый этаж. Обратите внимание на эти прекрасные тона. Все подобрано. Работал над этим дизайнер. Вот. Опять же, будете и критиковать, и хвалить. Мы к этому готовы. На вкус и цвет, товарищи, нет давайте посмотрим кухню здесь у нас получается кухня-гостиная повторяю дом продается полностью с мебелью вот как есть стоят уже и сплит системы мягкая мебель кухонный гарнитур там холодильник стол то есть все все все заехал и живи на первом этаже у нас сразу скажу что кухня-гостиная кабинет сауна вот давайте зайдем в кабинет очень удобный чтобы можно было работать решать какие-то вопросы здесь есть также санузел и душ левее если мы пройдем тут у нас сауна площадь составляет зоны отдыха 6 квадратных метров сауна полностью готова на дровах сауну делают профессионалы отдельная бригада так же, как и в коттеджном поселке Звездный, полностью учитывается пожаробезопасность, норма обогрева этого помещения и так далее. Давайте посмотрим зону отдыха. Вот такая прекрасная зона отдыха, где электрокотел, который, в принципе, и обогревает этот дом. также посмотрите, здесь душ и санузел. Все продумано как для себя делали здесь у нас выход на террасу где бассейн сейчас мы поднялись на второй этаж и здесь у нас сразу санузел достаточно просторный сейчас моды говорят такая раньше мерились квадратуры дома а теперь а, квадратуры санузлов не знаю здесь у нас Спальня, обратите внимание, очень просторная. Всю квадратуру мы покажем планировку, схему на экране. Вверху у нас чердачное помещение, палкой вниз открывается и лестница выдвижная. Здесь у нас получается еще одна спальня, это детская, полностью оборудована, кровати, матрасы новые, то есть все, как говорится, для людей. Здесь у нас еще одна спальня, это уже здесь будут размещаться, я думаю, хозяева дома, кто купит этот дом. В каждой комнате поставили шкафы-купе, двухспальную кровать, гарнитур, мебель, все для того, чтобы можно было заехать и жить без каких-либо вложений. На первом этаже дома находится коридор площадью 15 квадратных метров, из которого мы попадаем в просторную кухню-гостиную площадью 42,5 квадратных метров. Площадь рабочего кабинета 8 квадратных метров. Площадь гаража 21 квадратный метр, сауна почти 6 квадратов и коридор площадью 17 квадратных метров. Все полы первого этажа оборудованы системой подогрева. На втором этаже коридор 11 квадратных метров, совмещенный санузел площадью 7 квадратов, три спальни площадью 13, 15 и 17 квадратных метров. Этот дом находится в Цибанабалке. Обзор этого поселка смотрите на нашем канале, где я полностью старался даже пообщаться с жителями, с местными, спросить, как здесь живут. Население составляет 5000 человек, то есть это немного, тут нету такой вот движухи, суеты, туристов. Тут тихо, спокойно, вот люди живут, а, общался, реально положительные отзывы. А Маленькая, я думаю, что она для застройщиков была недооцененная. И поэтому мы решили вот даже взять здесь 220 участков и начали строить коттеджный поселок Жемчужина. И продажи не то что на удивление, но реально пошли вверх, потому что когда люди сюда приезжают, они то ли чувствуют эту атмосферу, то ли, я не знаю, как это объяснить, но реально людям нравится и заключают сделки. И этот дом тоже находится в этом же поселке Вот По коммуникациям отдельно э, проговорю. Получается свет 15 киловатт. Здесь идет скважина, септик индивидуальный. Теперь, друзья, что вас интересует больше всего? Из чего складывается цена на этот дом? Прежде всего, это место расположения поселка. Он находится в 6 километрах от города Анапы, в 5 километрах от моря, 8 километров до Витязева, то есть это где песочный вот этот самый крутой пляж в Анапе. Ну, для кого как, опять же. Вот, а, коммуникации все подведены, разрешающие документы получены, размер участка, который, повторюсь, составляет 8 соток. Из материалов, которые мы используем, то есть это все имеют сертификат, а, гарантию и так далее. Площадь данного дома, которая составляет 200 квадратных метров. Отделка, которая выполнена из качественных материалов. Мебель полностью вся, гараж, сауна. Если вы взвесите это все, можно взять дом у какого-нибудь частника, например, такой же дом за 8, скажем, миллионов. Но плюс вот эти все дополнительные работы, которые вы будете делать, оно то на то и выйдет. Только вы уже заезжаете в полностью готовый мебелированный дом и живете без всяких заморочек и головных болей. Итак, цена данного дома 12 миллионов. Все юридическое сопровождение сделки мы берем на себя. Надо дом смотреть, конечно, вживую. Поэтому приезжайте, планируйте свой отпуск, звоните к нам в офис отдела продаж. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы. Если надо, встретим в аэропорту, разместим в гостиницу и покажем другие наши объекты. Стройгарант Анапа Александр Никиенко. До новых встреч. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Также смотрите нас в инстаграм.